Skyway. Впервые в истории транспорта воплощается инженерное решение, при котором человек с инвалидностью, находясь в кресле-коляске, имеет возможность управлять транспортным средством. На сегодняшний день в мире существует несколько решений для перевозки инвалидов, но все они в подавляющем преимуществе связаны с переоборудованием серийных автомобилей. Например, различного типа микроавтобуса, оборудуются подъемными механизмами, и коляска инвалидная крепится внутри специальными натяжными ремнями. Другой вариант – это некие роботизированные системы, которые складывают коляску и погружают ее в багажный отсек автоматически, но при этом для пользователя остается необходимым самостоятельно переместиться из коляски в водительское кресло и обратно. Также существуют э, разработки э, микроавтомобилей класса L7, э, еще они называются квадрициклы. Но они имеют существенные ограничения по характеристикам, это вес до 400 кг, мощность двигателя не более 15 кВт и максимальная скорость до 45 километров в час. То есть каждое из таких решений имеет свой набор отрицательных качеств, которых мы постарались избежать, начиная проект Юнимобиля. Юнимобиль SkyWay даст возможность инвалидам в полной мере реализовать свой потенциал, доехать до места работы, учебы, досуга, вести более независимый образ жизни. При разработке технической концепции «Юнимобиля» основной задачей являлось обеспечение людей с ограниченными возможностями индивидуальной мобильностью с максимальной степенью самостоятельности. «Юнимобиль» спроектирован с учетом эргономических особенностей людей с ограниченными возможностями и инвалидов-колясочников. Водителю либо пассажиру не требуется покидать инвалидную коляску, которая одновременно является автомобильным сиденьем. Заднепетельные двери и механизм поворота сидения обеспечивают более удобную посадку. Габаритная длина автомобиля позволяет парковаться перпендикулярно бордюру. Такая парковка обеспечивает посадку-высадку непосредственно на тротуар. Эта особенность также позволяет парковаться на стандартных парковочных местах, а не только на выделенных площадках. Использование камер заднего вида с LCD-дисплеями вместо обычных зеркал обеспечивает необходимый обзор и качество изображения. Максимальная скорость 100 км в час. Запас хода 120 км. Снаряженная масса около тысячи килограммов. Зарядка батареи от бытовой сети. Время полного заряда 10 часов. В качестве опции Юнимобиль может комплектоваться инвалидной коляской с электроприводом и запасом хода до 40 км. Сейчас на опытном производстве заканчивается изготовление прототипа Юнимобиля, который будет представлен общественности на специализированной выставке Инва-Экспо, которая пройдет на ВДНХ в Москве в период с 12 по 14 сентября 2018 года.